пример мобильного оборудования как мы говорили есть класс целый оборудования, который перемещается ну, собственно когда мы работаем в проектах мы пытаемся на конкретных классах показать как правильно описывать объект но ну, собственно карьерные самосвалы с точки зрения логики описания классификатора тех функций, которые выполняет онывающика промышленности металлургии в химии то есть это конструировка с кучей груза. это его основное назначение. С точки зрения его нахождения в системе, да, помните блок такой, система, когда я описывал структуру баз данных, с точки зрения мобильной техники, да, несмотря на то, что она на колесах и перемещается там в пространстве и во времени, она находится в системе, как ни странно. Эта система называется система там есть то есть план горных работ, в котором обозначена схема расположения оборудования на карьерах. Есть определенные цепочки, в которые этот э, грузовик или самосвал находится, типично по или поточными производятся. То есть есть схема, на которой обозначены собственно эти аппараты, оборудования, как элементы этой схемы. И опять таки с точки зрения Часто нас спрашивают, как определить критичность самослава. Он всегда привязан к схеме, в которой он работает. На плане есть система специализации, в он обозначен как там, бортовой номер такой-то, и он находится вот такого-то экскаватора. Поэтому, с этой точки зрения, он тоже часть системы. И, собственно, рекомендация – это брать эти планы и из них строить схемы положения оборудования. То есть, самосвала, он состоит из основных узлов, которые сами по себе являются, видно, да, здесь какого размера эти колеса. Соответственно, рекомендация описания узловой структуры, там, же самых самосвалов в виде отдельных элементов этого самосвала, отдельные узлы и компоненты, которые наиболее дорогие, наиболее присутствуют емкие в плане ремонта. Как узлы этого самосвала. Видно, да, основные компоненты мобильного оборудования. Опять-таки, с точки зрения конкретных там примеров, двигатели и трансмиссии в самославах, они являются номерными, поэтому с точки зрения достаточно понятно, откуда взять информацию по культуре оборудования узлов. Показан пример, как с э, точки зрения, ну, по крайней мере, нашего опыта можно использовать э, эти узлы, компоненты для именно определения наработки, то есть не именно счетчика наработки для отдельных компонентов. В том числе по шинам это применяется, когда есть четыре шины, да, или там 6 или 8, да, сейчас есть самосвалы. Для, для каждого из которых есть свое место в базе данных оборудований для учета либо наработки, либо дефектов. Да, иван. То есть видно, что у нас объект на самосвале. БИЛАЗ 7547, но при этом видно, что это именно платформа, либо это именно двигатель, и, соответственно, дефект здесь может быть описан именно как дефект платформы в Тайве Самослава. Поэтому с точки зрения информации мне здесь удобно как бы сделать эти дефекты, и, соответственно, описывать работы с этим узлом, поставив это оборудование на уровне каких-то вот узлов. По элементам узлов, Да, опять-таки, мы сейчас говорим про БИЛАЗы, про оборудование мобильное, да? В чем удобство состоит из такого структурного подхода? Однажды описав объект учета как элемент с узлами, компонентами, ваши те же самые дефекты, те же самые отказы, те же самые отстающие по замене каких-то компонентов подразделения, они в любой информационной системе это задача уже айтишников, Они могут быть развернуты в виде отчетов, да? то есть там светофоров каких-то элементов, таблицы сводных. Они очень удобны для потом инженерного персонала, директора инженера. В виде отчета по каким-то там узким местам в составе всего парка оборудования, но в таком виде. У нас вот коллеги из Казахстана приезжали на конференцию, они очень успешно используют по огромному парку машин такую простую отчетную форму для планерок. То есть они не обсуждают Катерпиллер весь. Он не обсуждает как бы, те моменты, которые на текущий момент действительно являются там, узкими местами. И с ними потом будет. Ну, опять-таки, это некие уже, как, скажем так, фишки аналитики, но чтобы это создать, нужно было сделать то, о чем я говорил. Да? То есть классы оборудования, принципы классификации, узлы, они должны быть созданы до момента описания этого оборудования в системе.